Так... Так быстро. Это как? Я это прошел. Так. Капец. не понял а где я а <гъем> понятно это у меня уже седьмой демон что будет дальше я уже не знаю я это все знаю знаю найс nice. <дых> я это прошел здесь попытки а -а -а. но ну, я вам просто сейчас покажу сколько попыток а потом в монтаже я постараюсь это все сложить ужас я это прошел Ну, в принципе, так, нормально. О! Ладно, с вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока!